Фабрика пеков. Сумки бежевые, белые, цветные. Сумки бюджетные, белые, бежевые, цветные. По цене сегодня показываю. Сегодня цена 550 рублей. На эти сумки скидка не распространяется. Тем, кому понравились эти сумочки, пишите мой номер телефона 8 904 436 0956, потому что кое-какие из них всего по одной штуке. Поехали. Нежно-розовая. С вот таким вот бантиком. На задней стенке карман на молнии. Вот здесь она немножко как сужена за счет завязочек. Можно немножко при желании увеличить, разрезав. Ручка позволяет повесить спокойно на плечо. Сумка мягкая, что позволяет ее набить достаточно плотно. Внутри перегородка сейфик, плотный подклад, 550, размеры все и моделей оставлю, и все наши контакты во всех мессенджерах, и где нас можно найти, под видео. Следующий. Вот такая большая сумка, шопер. У него отстегивается ручка, регулируемый длинный ремень длина ручек не позволяет повесить на плечо, можно только на локоток и в руки. красивый цвет бежево-молочный, вот такое дно. вот здесь крепятся карабины. внутри, да, не буду шушать, большой отдел, довольно большой, но формата 4 сюда я так думаю, что, наверное, войду. Сейчас померим. Да, формат А4 сюда вошел. Входит и выходит. Замечательно выходит. На задней стенке карман на молнии. У меня рост метр шестьдесят с кепкой. Или около того. Был, по крайней мере. Вот такая вот сумочка. Так, и есть еще... Блестящие сумки из материала, который раньше назывался НОВ-66, сейчас не знаю, как он называется, обманывать вас не буду, но он очень ноский, очень хорошо носится. Вот такая вот моделька подкроенная, похожа на нас, на девочек, такая тенденция. стали. На задней стенке карман на молнии. Удлиненная ручка, которая позволяет сумку повесить на плечо спокойно. Внутри вход, и перегородки сейфа нет. Здесь просто карман на задней стенке и на передней два кармашка. Идем дальше. Показываю маленькие пельмешки. Без спешки бежевый пельмешек и серенький. Вот видите, какие они хорошенькие. Прям прелесть, прелесть. Вот такие небольшие пельмешки, серенький, с небольшим легким блеском, очень приятный цвет, прям спокойный такой бежевый, ой, э, серенький, простите, заговариваюсь, конец недели, сегодня пятница, снимаю, вот. и есть бежевый. А, смотрим, что внутри, на примере серенького, да, посмотрим, я сегодня все в серенького. У нас пошли, кусаются! Так, внутри вот такой небольшой ремень, который позволит повесить сумку на плечо. Два кармашка и карман на задней стенке. Такую малышку, конечно, много не впихнешь, но есть девочки и женщины, которые любят маленькие сумки. Вот такой пельмешек. Так, следующая сумка. Мне очень нравится сама модель. А на сегодняшний день актуальный либо вот такие ручки, либо вырубленные. И очень многим это нравится. Есть длинный ремень, который цепляется на карабинах. Очень приятный серый цвет. Он матовый. Если здесь с легким блеском и чуть-чуть темнее, примерно один тонн. Камера сильно искажает цвет. Он по факту чуть-чуть темнее, чем здесь. Но очень приятный. Вот так. Она выглядит, когда повесишь на плечо. На задней стенке карман на молнии. Внутри карман сейфик. Кармашек на задней стенке молнии и на передней два кармашка. Она есть в сером. Есть в белом блестящем. Чисто белый, прям белый-белый, кипельно-белый. Есть белый матовый. Очень хороша моделька. Вот такой вот белый, очень приятный на ощупь, прям шелковистый. Матовый крокодил. Тоже хорошо смотрится. Выглядит это вот так. Коллекция сумочек пенза белая. Выглядит вот так. И есть еще очень красивый бежевый. Бежевый матовый. Очень спокойный. Он ближе к топленому молочку. Но разбеленное топленое молочку, Очень светлое. Вот такая у него фактура у материала. Он очень мягкий. Прям мягенький-мягенький. Так же как и белый тоже очень мягкий. И цена 550 рублей. Еще в белом таком же материале, в котором он показывал, как крокодил, есть вот такая модель. Ближе к классической форме. Один вход. Внутри перегородка сейфик. Кармашки на задней стенке и на передней. Вынимать не буду. Очень сильно шумит и шуршит. эта сумка без длинного ремня. Ее либо в руки, да, либо на локоток. Вот так она выглядит. Покажу еще. Никак остановиться не могу. Белую сумку. Мне так нравится она. Форма классическая. Сюда войдет формата 4. Она вот так вот красиво простегана. Очень приятный матовый материал. Белый. Прям приятный-приятный. Внутри одно большое отделение. Вот такой карман-сейфик. На задней стенке карман на молнии. И на передней стенке два кармашка. Наружных карманов нет. Ну, вот так. Белая красивая. Еще покажу белую большую сумку. Шопер, Мешок. Она была у нас в кружеве. Сейчас она в белом варианте. В кружеве она продалась. Вот такой большой мешочек. Сюда тоже войдет формат А4. Ручки крепятся на кольцах. Что довольно интересно. Ручка косичкой. На задней стенке вот так вот. Внутри посмотрим, но вынимать не буду. Пока расскажу. Так, здесь два отдела больших. Перегородка. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. Очень мягкая модель, довольно объемная. Можно использовать на дачу, на пляж и куда угодно. любую поездку, потому что большая сумка. Очень удобно положить много всего самого интересного и вкусненького. Ну вот так.